Следующая лекция будет посвящена уже событиям 1853 года, дипломатическому прологу войны и ее военному началу. Мы погрузимся в тяжелейшую пору русской истории. Пору расплаты за 29 лет ослепления, ошибок и преступлений.